Для чего эти мероприятия проводятся для того чтобы люди всех поколений всех возрастов помнили о том что самое главное это сохранение мира на земле в нашей стране что необходимо созидать необходимо объединять усилия Без общества и без э, понимания внутренних угроз, которые у нас существуют на территории нашей страны, невозможно двигаться вперед и двигаться дальше. Терроризм – это глобальная угроза, и ему, конечно, нет никакого оправдания. И мы, молодежь, мы, волонтерское сообщество, четко понимаем, что как как никто другой, что мы должны в том числе защищать нашу Родину любимыми путями У терроризма, готовя наших юных, подрастающее поколение школьников.